песком, Стопотом а и грохотом уходим <тит> в горизонт Все, что было до несути сон По проводам уходит любовь до лесу Знаешь, что не любите долгих слов Все, ты засияешь поперек и вдоль С ней остановить, и сомнений ноль Но Надо я и забыть про боль Знаешь, что они любите долгих слов Се ты засияешь поперек и вдоль С ней остановить мне ноль Надо якожить и забыть про боль